Дом будет день. Вот надо следить за прогнозом. Вы же слышите, скажем, передачу по телевидению, по радио, да? О том, что планируется вот такая погода, да? Град, там, гроза, скажем, там, ветер, еще что-нибудь. Надо немедленно чем заниматься? Каждому успокаивать природу. Вот такие, так сказать, взрывы в природе вызывают обычно люди, одержимые всяческим злом раздражением, всякой мерзостью. Это вот их работа, этих двуногих, понимаете? А кто будет успокаивать духов в стихии? А вот те, которые кое-что понимают в этих вопросах. Или все надо свалить на высшие силы, значит, они пусть за нас все это делают. Обычно так вот это бестолковое население, так оно и делает. Поэтому Бог наказал вот такое, там, брат, скажем, он в той же Португалии, допустим, в Испании, в Италии, там такой врат выпал. Вот, кто в этом виноват? Те, кто там живет, они виноваты. Поэтому вот услышали передачи по радио, прогноз. Надо немедленно что делать? В природе все спокойно. Вот ваша молитва такая. В природе все спокойно, все хорошо, все спокойно. То есть надо стремиться к тому, чтобы равновесие было в природе. Тогда дочь пойдет, но не такой бешеный. Ветер будет, но не такой страшный. Вот если бы все население вот этого городишка, если бы оно работало над этим, над состоянием природы у себя вот здесь вот, то никакого града бы не было, никаких ливней страшных бы не было. А если население Крыма этим бы занималось? А все катастрофы, весь ужас, который мы сейчас имеем, в этом виноваты люди, больше никто. Хотя в природе происходит регулярно циклические там перестройки, но к этим перестройкам... Люди могли бы подготовиться, они этого делать не хотят. Им не до этого. Каждый занят своей смертной шкурной личностью и больше ничего. Он даже не знает, кому он служит все 24 часа в сутки. Все эти катастрофы, все эти стихийные удары, все эти бедствия будут нарастать между прочим Еще лет 30, как минимум. А ученые, вместо того, чтобы эти вещи изучать, и воспитывать население. Они что говорят, вы знаете? Они говорят, что в середине 21 века, если вот вы следили бы за научными разными публикациями, они говорят, что в середине 21 века места на планете не будет, где можно будет укрыться вот от этого. И никто не чешется, никому не надо. Занятый дилежом барахла, понимаете. Он посмотрит на одну только эту Госдуму, вот эту, украинскую. И так везде, практически. Так, мы прошлый раз говорили с вами на прошлом занятии об ауре и ее цветах. Ну, как вы поняли, аура это явление сложное. Бессмертные триады человека ⁇ это Атма Будхиманас, это настоящий истинный человек, вечный бессмертный. Это высшая часть человека, а по сути дела это сам человек. И его смертная личность, временная, ментальная оболочка. Она нам известна как интеллект, как рассудок. Тонкая оболочка, потом астральная и эфирное наше физическое тело. Все они имеют свой характер излучения. И все это вместе, все эти цвета составляют ауру человека. Каждое из соответствующих тел или проводников человека характеризуется своими излучениями. В степени напряжения вот, этих излучений зависит от присущей им активности, от склонности человека, от привычек, от всего прочего, что есть в характере человека. Качество Духа представляет собой формы утвержденных в человеческом существе энергии, качество духа. Они являются основой павлических излучений. Но роль в комплексном изучении играет излучение физического тела. Конечно, если духовная сторона человека, высоковибрационная сторона довольно развита, а если не очень развита, то тогда и излучение физического тела будут валы занимать определенные довольно проявляющиеся как бы ауры место. Все связи с окружающим миром через органы чувств. А у нас сколько? Сколько этих органов? Их у нас с вами пять. Шестой когда-то будет у нас в будущем. А седьмой только в седьмой расе. Так вот пять органов чувств. На пути вот этих вот ощущений, которые поступают в организм, стоят все или иные сферы нашей личности, то есть нашей ауры. При мы все, что видим, все, что слышим, все это проходит через соответствующие слои нашей ауры, через свои излучения, мы все это воспринимаем. А излучение все имеет, каждый имеет свой цвет. Вот теперь прикидывайте, если у человека много ауры красного, она его окружает. То как он других-то видит? Как окружающий мир он видит? То есть у него все красное тогда будет, да? Ну а вот возьмите, поставьте перед собой стекло. И куда бы ни смотрели красное стекло, все будет у вас красное. Вот это надо иметь в виду всегда. А если зеленое, а если еще какое-то многоцветное ваша аура. Вот те, кто обладает низшей формой ясновидения. А форм ясновидения довольно много, скажем, астральным ясновидением. Обычно у таких людей много довольно сильных и темных цветов в их ауре. И вот они видят через эту свою, так сказать, ауру, через цвета окружающий мир. И вам будут рассказывать вот эти ясновидящие, что вот они там то-то, то-то видят. На самом деле видят они ложную, и получают информацию. Особенно то, что находится в тонком мире. Доверять таким ясновидящим ни в коем случае нельзя. Только когда человек сможет подняться до высокого уровня, до духовного ясновидения, а им обладает только единица на этой земле, только в этом случае можно доверять такому ясновидящему. А всем остальным, там с астральным, тонким, там ментальным, сновидением и так далее, это еще большой вопрос. Человек может видеть, вот иногда ударила там 380 вольт женщину, но она попала под 0,4 киловольта, Ее отходили в больнице, в сознание вернулась и стала видеть насквозь тела окружающих людей, физические органы стала видеть. Что это за ясновидение? Это астральное ясновидение. Она видит органы, видит их, а именно эфирную ауру видит их. Если некоторое им потренируется, будет определять, здоровый орган или больной. Есть отклонение, скажем, здоровье там или нет. Если в прошлых своих жизнях такой человек уже имеет опыт врачевателя, а когда-то мы с вами в четвертой раз, тем более в третьей, мы вообще видели все, что творится в окружающем тонком мире. У нас у всех есть такой опыт. Правда, надо его открыть духовной работой над собой, а не дубиной, понимаешь, и не напряжением в полтысячи вольт, скажем. Аура наша подобна фильтру, цветному фильтру, который пропускает вибрации, то есть излучение различных цвета. В зависимости от тональности и от своей настроенности. Аура человека – это как магнит. Она пропускает и привлекает из пространства то, что ей созвучно. Вот у нас здесь, вот, в физическом мире, электрическая энергия, мы знаем, там есть плюс, да? Вот у электрического тока есть минус, да? Вот с этой энергией электрической мы часто с вами встречаемся, и вон она везде тут работает. Магнитная энергия. Там тоже есть Северный полюс, да? Южный полюс у магнита, скажем. Но два Северных полюса отталкиваются. Два Южных тоже. В Электрическом поле два положительных полюса отталкиваются, не притягиваются. Два отрицательных полюса электрических тоже отталкиваются, не притягиваются. А вот в сфере торсионных полей не электрических, не магнитных, а именно торсионных полей. Там все наоборот. Вот энергетика тонкого мира, это энергетика торсионных полей. Вот сейчас открыли эти торсионные поля и столкнулись там с этой, такой ситуацией. Там два положительных полюса притягиваются. Тогда как в физическом мире они отталкиваются. Два отрицательных притягиваются. Вот наша с вами тонкая аура. Я не говорю там о моментальной ауре, о богинной ауре и так далее. Обычная наша, астральная, скажем, аура. Она как магнит, но своеобразный магнит. Не такой, как у нас здесь. Она притягивает из тонкого мира светлая аура, притягивает светлая. Темная притягивает темная. Положительное притягивает положительное, отрицательное притягивает отрицательное. Все притяжения из пространства тонкого мира идут по созвучию с внутренним настроем человека. Вот если человек пытается культивировать в себе радость, хотя окружающая ситуация здесь, обстановка, окружающая жизнь наоборот, пытается вызвать у него там вместо радости печать, допустим, Раздражение. А человек культивирует себе, невзира ни на что радость, то он таким образом притягивает из пространства энергию радости. И она усиливается. Теперь, если он горе у себя культивирует, горе культивирует у себя. Ну, там что-то случилось, понимаете, и он стал, погрузился в это так называемое горе. Поэтому он притягивает из окружающего пространства, вот эти, эту энергию. Естественно, он будет плакать, переживать и так далее. И если дальше он будет допускать вот это культивирование такое, то можно и с ума сойти, и ума, как говорится, тронуться. И таких случаев тоже немало. Когда человек злом одержим, и его культивирует у себя, а что значит культивирует? И выращивает. Мысли все время злые, желания злые, недовольство, там, скажем, злость какая-то, ревность, допустим. Они все из одного гнезда, от эгоизма низменного животного. Так он притягивает мало того, что сам культивирует это, он притягивает еще из пространства зло. В тех формах, каких он у себя это зло держит. Усиливает зло внутри, его собственные мысли, они сил, сильнее всего усиливают, скажем, слово. Радость усиливает, сильнее всего именно мысли. Печаль усиливает именно мысли. Мысли сильнее всего работают в плане культивирования. В каком состоянии содержит человек свою ауру, Таково и будет поступление извне. Поэтому светимость своей ауры, а светимость может быть сама разная, и темная, и не очень темная, и светлая, и очень светлая, и сияющее ярче солнце аура может быть, как у великих святых. Вот это все, вся эта светимость, любая, оберегается волей человека. Она и поддерживается защитой заградительной сети. Вот по краю ауры у каждого вокруг, у каждого своего объема аура, у кого-то она небольшая, у эгоистов особенно она небольшая, потому что она же не любит кому-нибудь что-нибудь отдавать. А раз отдавать не любит, аура сжимается у них. И эгоисты как раз должны больше всего болеть, Лишаться всегда всего, катастрофы всякие вызывать, стихийные бедствия. Почему? Потому что их ничего не действует, кроме самих себя. А любовь, направленная на себя, она уничтожает человека. Не, какое-то время он может там существовать, и вроде бы неплохо, но постоянно накапливая энергии любви, направленной на себя, он себя начинает уничтожать. Поэтому сказано, что тьма будет уничтожать тьму. То есть каждый темный человек в первую очередь будет уничтожать себя. Ну и других тоже, естественно, таких же темных. Поэтому вот это надо иметь в виду. Если себя очень сильно любишь, значит ты сам для себя страшный палач. Таковы законы. Нравится, это не нравится. Так работают космические законы. Вот это земным обитателям давно бы надо было бы все знать. Но они отдали себя силам зла. Эти силы везде, все все посты заняли. Самое главное назначение ауры человека – это пропускать волны, волны света, то есть волны высших энергий из надземных миров и задерживать все темные излучения. Вот это главное назначение ауры человека. А почему темные не надо пропускать в ауру человека? Ну что интересно, вот, одни тут страдания болезни. Мучения всевозможные от темных излучений, кому они нужны. Но есть люди, которые увлечены этим. Они сыграют темные энергии. Но чем больше они их накапливают, тем приближает свой конец. Нет, конец не физический, хотя и физический тоже. А более тяжкий, как в той же церковной религии, скажем, говорится о второй так называемой духовной смерти. Очень светлая должна быть аура у человека, чтобы она могла притягивать и пропускать через себя внутрь человека созвучные именно светлые энергии. чем будет созвучать аура, если мы видим в ауре человека дымные вспышки, иногда черно-красные тона, это злоба, скажем, эгоистические взрывы недовольства, гнев. Темные искры, вспышки молний на черном или коричневом фоне. Темные энергии ищут каждую щелку, каждую трещину в ауле, каждое пятнышко, чтобы войти внутрь человека, в его хозяйство. А почему они ищут темные энергии? По закону подобия, подобное к подобному. Очень зоркой, напряженной, неусытная должна быть охрана. Постоянно надо быть на дозоре. Даже во время сна силы тьмы всячески защищаются, чтобы сделать гадость человеку. А почему они так стараются? Да потому что люди – это единственный вид пищи для них. Именно энергетической пищи. Потому что с высшим миром, с высшими силами или с Богом они связь потеряли. Ну, темный не имеет связи с высшим миром. А кушать все всем надо. Значит, должна использовать. Кого использовать? Да все, что хочешь. И животных, и, в первую очередь, человека. То есть темный – это всегда вампир. Он бы не был темным, если бы не был вампиром. Только непрерывная, не ослабевающая связь с высшим миром, с иерархией света – с космическим учителем. А где у нас учитель космический находится? Где его представитель? Именно с его представителем надо связь всегда держать. Это внутри каждого из нас. Человек состоит из личности временной и смертной, и бессмертной вечной индивидуальности. Троица внизу – низшее животное троица, и вверху – троица бессмертная и вечная, Осознание человека посредине. И вот это сознание должно выбрать или то, что внизу, или то, что вверху. Так вот, Господь Бог для каждого, Его собственное высшее Я, Его триада. Бог не где-то там в церкви, или в храме, или в какой-то секте находится. Не в иконе, скажем, там и так далее, а внутри у Него. Когда обращаетесь к Богу, молитесь, обращаясь к своему сердцу, к своему Высшему Я. Это для каждого из нас. Господь Бог. И только через сердце, то есть через свое Высшее Я, через представительство Высших сил в нас с вами, можно обратиться к Высшим силам. Но для этого надо быть в определенном состоянии. Вот этому надо учиться. Непрерывная неослабевающая связь с иерархией света, в виде реально существующей серебряной, энергетической нити, вот это и есть спасение человека на жизненном пути. От чего спасаться-то? Да то, что в какую-нибудь грязь, там не влезть, какую-нибудь лужу, какое-нибудь неприятное, там, скажем, событие, состояние, обстоятельство и так далее. Трудность особая в том, что вот на нашей планете. Нам в этом плане здорово не повезло, конечно. Но в этом ты мы и сами виноваты. Силы тьмы особенно в разнообразных формах у нас тут выращиваясь. Вот они постоянно следят и ждут момента, чтобы сделать какую-нибудь мерзость. А когда они делают мерзость, то таким образом мы на это реагируем и обязательно отдаем им часть энергии своей. А это как раз и и надо. Чем больше человек делает всяких мелких там, а тем более крупных, преступлений, тем больше он страдает и другим причиняет страданий, Тем больше пищи для темных отбросов. А у нас их тонком в астральных сферах тонкого мира очень много. Поэтому на нашей планете вопрос, вернее, с так называемым спасением, очень серьезный вопрос. Во все века наибольшим преступлением считалось предательство высшего, издевательство, кощунство над высшим. Почему это считалось предательством, наиболее опасным явлением? Потому что человек, так сказать, вот подобными поступками рвет связь с высшим миром и остается беззащитным и попадает в лапы темных сил. Обычно по человеческим понятиям, по понятиям земных людей, добро и зло якобы являются отвлеченными какими-то категориями. Где оно там, это зло? Что-то я его не вижу. Да и добро опять-таки какое. Что это за добро я должен делать? Я привык, обычно так рассуждать, чтобы мне сделали только добро. Другим-то не очень хочется делать его. На самом деле, зло и добро – совершенно конкретное явление. Они либо омрачают, либо осветляют ауру человека. Помимо вот света, которым наполняется наша аура, аура имеет еще и запах. Она имеет еще определенный звучащий аккорд. У подавляющего большинства земля запах не очень то приятный и аккорд диссонирующий. Вот над этим каждому музыканту, то есть каждому человеку, над запахом и звучанием аккорда и его ауры надо работать. Злые действия, злые желания, злые чувства, злые мысли, они в пространстве никуда не исчезают. Они оставляют после себя вокруг на всех предметах, пространстве, воздухе, отложения, наслоения оставляет в виде кристаллов. Поскольку, как сейчас и наука говорит, западная наука, что энергия оказывается от одновременной материи. Поэтому всякая энергия, она одновременно является и тонкой материей. А мы знаем с вами, что материя, она может откладываться, она может собираться в какие-то объемы, там, скажем, в какие-то массы. Поэтому каждый из нас, если он злой, скажем, человек, то он оставляет психическую энергию низкого качества, именно злую и темную энергию оставляет везде на всем. И мы знаем с вами, что на Земле есть так называемые проклятые места, вот сейчас, допустим, при перемене именно эволюционного направления на нашей земле, об этом еще великий посвященный апостол Павел предупреждал, что все вот те места и все те дела, где жила пятая раса, все это будет уничтожено. То есть, и он кратко это дело выражал, что все дела грешников сгорят. А где у нас грешники? Они, конечно, везде. Но есть особые так сказать, места, где скопище таких грешников. Это обычно мегаполисы, то есть огромные города западного мира в основном. Именно западный мир. Там больше всего преступников. Вот Возьмите, где самые страшные войны были в 20 веке? Не на востоке, а на западе основном. На востоке только одна Япония там поддалась, так сказать, западному влиянию. И она приняла участие в этих мерзостях кровавых. На остальные страны не воевали фактически. Значит, вот Америка и Европа. Вот это все должно быть уничтожено. Это все будет происходить на наших с вами глазах. И именно там... Этой темной энергии, этого зла, много накоплено. Коричневый газ, астральный газ. Мы его не видим, коричневый газ. Газ вот этих злобных накоплений. Вот он особенно такие места окутывает. Сказано, что он смерзит флюидами разложения. Много сейчас злого творится на этой планете. Много отложения оскверняет и позорит планету нашу. Аналогия между аурой земли и аурой человека весьма примечательна. Святой человек благоухает, зато злой смердит. О чем вам об этом говорить? Вы сами по себе это чувствуете. Нельзя быть в обществе первопопавшегося человека. Но сначала понюху, чем он пахнет, чем он дышит, чем он живет, да? или с каким угодно человеком вы общаетесь, или выбираете себе общение. Так вот выбираете как раз по ауре, по ее цветам, хотя и не видите, но интуитивно можете ощущать, А иногда просто по запаху. Вот каждому, кстати, подходит определенные определенные формы одежды, определенный фасон. У каждого есть самый лучший фасон для одежды, он соответствует структуре ауры и определенный цвет или сочетание там скажем двух-трех цветов а все остальное не подходит это надо бы каждому знать в каком то сказать в какой форме какой, какой фасон одежды и какой цвет именно лучше всего соответствует и делает человека более привлекательным и красивым а ведь напяливают все что попало да что, что вздумается? Ну, некоторые женщины там более интуитивны, так они могут чувствовать это. Что надо надеть-то? Какой цвет, там скажем, какая форма? Устойчивость запаха указывает на устойчивость в человеке доброго или злого начала или накопления. Думая, что сделал что-нибудь скверное, плохое, и забыв о нем, и даже покаявшись, человек якобы освобождается от его следствий, Но на самом деле все не так. Это зло теперь так и будет в аварии. Дав свои отложения в аварии, оно будет сопутствовать своему родителю, то есть этому человеку. До тех пор, пока существуют вот эти вот темные кристаллы этих отложений. И от них избавиться можно только в том случае, если светлые энергии, по знаку, другие, скажем, положительные, по отношению к этому накоплению, вот они могут нейтрализовать. Но на это порой человеку потребуется довольно много времени и усилий. Есть светлый огонь, а есть огонь черный. Огонь, то есть энергии, всегда дают свои собственные отложения вот они насыщены определенным цветом, определенным запахом и определенные формы имеют. Благоухает мысли добра и мысли света. Зато неприятно зло воняет. Воняет мысли тьмы. Мысли уныния, беспокойства, страха обязательно сопровождаются неприятными запахами. Если человек постоянно это культивирует, то эти вот запахи... Перемещаются даже на физический уровень. Благолонна мысли радости, свободная от самости. Запахом все предметы обладают. Все вещи, растения проявленного мира, металлы, различные источники воды, животные, люди. Все абсолютно характеризуется запахами. Они свойственны как общему виду явлению, так и индивидуальным способностям каждого. Металл может быть больным и здоровым и каждый металл больной или здоровый скажем, пахнет по-своему а мы это ощущаем по большей части нет мир запахов является одним из многих аспектов Вселенной равно как и мир звуков и область красок область разных оттенков цвета вот в тонком мире нашей планеты запахи имеют особое значение чем мы будем питаться в тонком мире? Вот той обычной пищи, которую мы с вами едим, там не будет, она там не нужна. А питание там тоже будет. Так вот именно звуком, запахом в первую очередь в тонком мире мы будем с вами питаться. В тонком мире запах имеет особое значение. Именно ими питается Тонкое тело по созвучию с окружающей сферой. Каждая сфера отличается от другой сферы своими запахами и их составом. Благовоние или зловоние тонких тел находится в полной гармонии с благовонием сфер высших и зловонием низших сфер. Очень характерны цветы своими запахами и прямой связью этих запахов, с красотой их форм. Одним словом, красота всегда благоухает, зато смердит безобразие. Так полюса света и полюса мрака различаются также и по своим запахам. Но а вы знаете, что разложение, это гниение, соответствует, скажем, вот этим Формам разложения сопутствуют обязательно отвратительные запахи. Не разлагается тело великого святого, тело Архата. И вот мы знаем мощи. мы сейчас же слышали все, да? Мощи существует, Либо частично остается что-то от тела, не разлагаясь, либо полностью тело не разлагается. Почему не разлагается оно? Да потому что при жизни этого святого, этого подвижника, этого архата, оно было очищено от элементов зла. То есть мысли раздражения, разложения, разрушения не было такого существа. А раз не было в вот таких энергий, разлагающих энергий, стало быть такое существо, такое тело такого человека, после смерти не разлагается. Область запахов очень обширна. Можно писать целый тома. Она также широка, область запахов, как широк наш проявленный мир. Ибо он пронизан, насыщен запахами от верху и до низу. Чем утонченнее центр обоняния у нас, тем более резко воспринимает такой человек запахи окружающего мира. Вот почему утонченное сознание любит цветы. Зловоние городов, особенно многомиллионных городов, ужасно. Зловонные ядовитые газы. В таких городах много отрав вокруг. Когда жизнь станет прекрасной, люди полюбят добро, и насыщена будет земля красотой. Сфера физического мира наполнится благоуханием. А сейчас Что? В городах все отравлено. В первую очередь, психически все отравлено. Выйди вот туда, в лес. Это надо 7 километров вот идти, прежде чем по-настоящему ощутить благоухание природы. И вернись в город. Разница чувствуется. Даже людьми с грубым обонянием. Почему? А должно быть наоборот. Здесь. Энергетика в городе должна быть настолько прекрасной, что не хотелось бы даже в лес идти. Когда-нибудь, может быть, такое будет. А сейчас это просто фантазия дикая. Тогда бы и животные, и растительный мир тут пышно бы цвел, и животные сюда бы шли, в город, где живут люди, вдохнуть неземной энергией. В настоящее время особенно увеличилось количество людей, впадающих в низший психизм, в колдовство, в магию, в спиритизм и так далее. Их называют психиками, то есть это люди, которые развивают у себя низшие формы психической энергии, темные виды, черный огонь, коричневый огонь. Часто такие люди, приходя сюда, имеют уже накопление из своих прежних жизней, в районе какого-нибудь того или иного центра у себя, энергоцентра, накопления. И центры какой-нибудь более развитые, чем остальные. То есть нарушено равновесие энергетической схемы человека. И присущи некоторые необычные, скажем, способности различного плана. Они могут видеть эфирно-астральную ауру, слышать какие-то голоса, видеть световые объекты из тонкого мира. Без больших духовных накоплений, вот эти вот, их особенности, этих людей, необычная особенность, толкает их на развитие у себя, искусственным путем своих энергоцентров. К услугам таких устремившихся сейчас много разных различных сект, всяких обществ с красивыми названиями. Название, конечно, красивые выбирают. Допустим, огненные цветы, лотос, белые лотосы и так далее, и так далее. Всякие ассоциации. Там обычно собираются люди, которые не знают того, что только полное соответствие между организмом или личностью человека и духовным прозрением. Только оно, как неминуемое следствие, может привести к раскрытию энергоцентров, но в высшем напряжении, а не в низшем. Контроль над всем этим, контроль над энергетикой личности у духовно прозревшего человека берет на себя невидимый космический учитель. Учитель света, а не учитель тьмы. Таких, кстати, в тонком мире в низших сферах много называя себя космическим учителем, на самом деле это темные сущности. А человек, живущий здесь, он в этом деле разобраться не может. По большей части. Почему? Сердце не развито. Над сердцем он не работает. И не работал. Но, правда, духовно прозревших людей, к сожалению, очень мало. Это редкое явление. За столетие на всю планету это может быть один, два, три, максимум, может быть, четыре-пять человек. Высшие силы говорят, что всего несколько человек, духовно прозревших. Ну, какой низкий коэффициент полезного действия у нас. И виноваты, между прочим, никто-нибудь. Не ни какие-то там высшие силы, ни какой-то там дьявол, а именно сами люди. Они не хотят учиться, не желают ничего знать. Самое главное, не желают совершенствоваться, а работать над собой. Что происходит с людьми, которые находят в себе невежественных учителей? Эти люди думают ускорить у себя свое психическое развитие, скажем. А на самом деле это падение в бездну. Частичное воздействие энергии дает силу, конечно, центру тому иному центру проявиться, но частично только. Эти напряжения в энергоцентрах идут частичным проявлением. И вот человек уже может, что он может. Примеров много. Трудно там все вместе, все привести в одной лекции. Альпинисты пошли, поехали на Кавказ. Один упал и переломы. Ног там, рук. Его везли в вагоне. Подсел там человек, назвался экстрасенсом. Пока везли до Москвы, он ему все переломы излечил за эти сутки. Привезли в Москву, у парня ни одного перелома нет. А везли его, палками там соединили ему руки-ноги, чтобы кости не расходились. Естественно, эти альпинисты, этот парень, они просто обалдели от счастья, да? И что после этого они будут делать? Для них это чуть, чуть ли не Господь Бог, да? А на самом деле, это просто любой сильный колдун, сильный маг может такие вещи проделывать. Один из восточных учителей, он так сказал по этому поводу, что есть такие Демоны, воплощенные, так сказать, вот, в физическом теле, которые одним взглядом могут исцелить людей от неизлечимых болезней. Одним взглядом. Так что ни в коем случае такими вещами соблазняться нельзя. Конечно, надо благодарить такого за помощь. Но бежать за ним, задрав штаны, и говорить, и кричать всем, «Вот это Господь Бог!» Это можно здорово в этом ошибиться. Вот такой медиум, такой человек, такой лекарь, он может как раз хорошо работать на астрально-эфирном уровне. Вот моментально восстановить, скажем, те же кости, это надо иметь сильное влияние на эфирное тело человека. А что такое эфирное тело? Это то самое тело, которое содержит наше физическое тело, ремонтирует его во время сна, всячески пытается восстановить, Износ. Вот во время бодрствования, как вы знаете, во время бодрствования, вот днем, мы с вами ходим, да, думаем там, что-то желаем, двигаем разными частями вот этого тела. Мы физическое тело что? Изнашиваем. Оно изнашивается от наших мыслей, желаний и действий. А ночью, во время сна, в течение 6-8 часов, Ремонтная бригада, то есть эфирное тело, восстанавливает это тело. А если мы плохо им не даем этому эфирному телу восстановить? Значит, просыпаешься утром и чувствуешь, что не отдохнул. Поэтому надо человеку учиться правильно спать. Самой большой опасностью является притяжение частично при открытом энергоцентров вот у таких психиков и медиумов, притяжение сущностей из низших слоев астралы. Вот они являются потенциальными одержателями для человека. Вот у человека, скажем, какой-то центр развит за счет остальных центров. Какие у нас центры есть с вами? Семь энергоцентров. Самый нижний – Муладхара. Мы о них еще с вами будем говорить в дальнейшем. Об их функциях. Муладхара Сватхистана, Манипура, в районе нашего солнечного сплетения, в районе нашего желудка. Потом Анахата, это наш грудной центр. Лишутха, наш пятый энергоцентр, в районе горла. Анжна, в центре. Там вот. И Сахастрара, который символизирует наши волосы, тысячелепестковый волос. Вот эти семь центров. И какой-то из них может быть развит больше, чем все остальные. И вот тогда человек, с точки зрения окружающих обывателей, становится необычным человеком. Обычно развиты какие-либо низшие центры вот у таких людей. И тогда человек, так сказать, становится таким факиром или чудотворцем мелкого пошиба. Обычно у таких людей есть из тонкого мира помощники, иногда довольно сильные. Много сказано о развитии низшего психизма в человеке, но, к сожалению, большинство землян этого не понимают. То есть не понимают, что происходит, что это за психизм. А психизм, то есть развитие низших форм энергии, Ваури человека притупляет каждое устремление человека. И тогда никакая духовность для него недоступна. Сфера деятельности такого человека, поглощенного развитием у себя низших видов психической энергии, образует вокруг него как бы заколдованный круг. А действительно, зачем ему? Вот он, допустим, развил у себя, скажем, третий или второй энергоцентр и может хорошо исцелять людей. А зачем ему еще чем-то интересоваться? Зачем ему эта духовность нужна? Он и так почти на Христа похож. Так ведь, да? Так большинство и делают. Правда, они при этом себя еще окружают там разными крестами, свечками, иконами. При этом используют прием церемониальной магии, там, скажем, или еще какой-нибудь рыжий там магии, скажем, черной и так далее. Вот это все задерживает духовный рост такого человека. Хотя для окружающих он кажется чудотворцем. Этот психизм заключает в себе явление самых низких энергий. А личность у нас как раз и живет ведь этими энергиями. Личность это низшая троица, наша временная смертная личность. Где ее энергоцентр? Вот ниже диафрагма у каждого. Нижний диафрагмы три нижний центр — это центры личности, временной, смертной личности, над которой человек должен взять контроль. Когда он полный контроль возьмет над ней, он будет космическим учителем, махатмом, адептом. Так вот, когда развиваются у человека отдельные центры, те или иные, за счет остальных нарушается энергосхема человеческого существа, то неизбежно обычно с этим расстройство нервной системы. Кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает путь к самосовершенствованию. Вот такой человек зачем ему заниматься жизненным долгом, скажем. Интересы его меняются, творчество притупляется, утверждается пассивное отношение к жизни, а это делает человека орудием наплыва разных сил. И все это, между прочим, выражено в ауре человека. В силу ослабления воли контроль ослабевает. Усиливается притяжение разных темных сущностей из низшего астрала, как правило. Заградительные сети ауры принадлежит очень важной роль в жизни человека. Что из себя представляет этот важнейший защитный механизм ауры? Аура здорового человека, если на нее посмотреть снаружи, она представляет собой как бы... Завершенный четким овалом, ровным ободком, который у людей высокодуховных с гармонично работающими центрами высшего сознания, вот эта наружная поверхность такой ауры, ее загородительная сеть, представляется как бы огненной сетью рубиновых искр. Это именно мощь огня, мощь энергии привлеченных из пространства здоровыми излучениями организма. По закону подобия, по закону соответствия, подобное к подобному. Между двумя началами святой тьмы заградительная сеть сияет, как кольчуга. Любое нарушение целостности человеческой ауры, то есть заградительной сети ауры, делает человека открытым, не только перед разными заразами физического мира, Микробами там, вирусами и так далее. Но что еще более опасно, открытым перед вмешательством темной сущности из тонкого мира, разных одержателей. А практически две трети человечества одержимы, так сказано. Особенно сейчас вот одержание велико. Почему? Ну потому что вот в течение 20 века очень много было войн. А сейчас этот терроризм. Эти взрывы, это гибель, так сказать, молодых, не состарившихся людей. Вот они, уходя в тонкий мир, становятся там одержателями. То есть люди, полные жизненных сил, жизненной энергии, выброшенные из физического тела, не готовые, не подготовленные ни болезнью, ни старостью к выходу из тела, становятся там страшными одержателями. Они рвутся опять сюда, Поэтому находят здесь людей, подобных, созвучных им, по страстям, по энергиям их ауры. Что влияет на характер аур, на загордительную сеть при жизни человека в воплощенном состоянии здесь, вот в этом физическом мире нашей планеты. Что влияет? Ну, на первом месте, конечно, стоит наш астрал. Это как бы пережиток оставшийся нам. От животного царства. Будучи животными, мы, да и вообще любые животные, в том числе и мы с вами. Для того, чтобы усилить проявление индивидуальности в животном, у него развивается астрал, астральное тело. Это низшая половина тонкого тела человека. Поэтому у животных именно революционирует его астрал. А у нас в чем проявляется вот этот самый остров, остаток, пережиток животного царства, в низших чувствах, низших эмоциях и низших желаниях. Всего чувствительнее нарушает гармонические вибрации нашей ауры колебания вспышки животного астрала у нас. Вот эти вспышки, колебания, эти взрывы наших эмоций, обычно отрицательных эмоций, образуют в ауре прорывы, делает внутренняя сущность человека доступной внешним воздействием, понижает иммунитет человека. И тогда человек становится беззащитной жертвой для темных пространственных сущностей, жертвой темных внушений. Вот когда человек допускает ярую вспышку раздражения, гнев, нездержанность, недовольство кем-то, он тотчас себя открывает любому воздействию со стороны. Это очень опасно. Подобные вещи. Ну, некоторые врачи, некоторые медики тоже в это верят, они говорят об этом. То есть у них много фактов. Правда, есть и такие, которые не верят в эти вещи, там свои трактовки дают. И чувствует тогда человек себя после таких взрывов, недовольства, гнева, раздражения, особенно незащищенным. А вот человек, который... Постоянно культивирует у себя вот такие эмоциональные взрывы, выбросы. Не только нарушает целостность своей ауры изнутри, он расходует при этом на вспышке астрала свою главную силу, главную свою драгоценность. Это психическую энергию. И остается беззащитным вдвойне. То есть он свою психическую энергию превращает в психический яд. Империл его называют, этот яд. Он откладывается на стенках нервов, нервных каналов. И он притягивает из пространства темные, подобные себе и болезни, и вирусы, там, и микробы и так далее. Иногда такие люди слабеют постоянных потерь энергии при таких вот эмоциональных взрывах. Прибегает вначале бессознательно, конечно, а затем учатся. Им помогают из тонкого мира, конечно. И сознательно прибегают к энергетическому вампиризму. Что это за энергетический вампиризм? Это когда вспышка недовольства, раздражения, злобы какой-нибудь обязательно должна вызвать в другом человеке подобное. Они стараются это сделать. То есть, если сам человек впал в раздражение, он обязательно должен раздражаться настолько сильно, чтобы вызвать в другом раздражение. Если в том, так сказать, раздражение произошло, значит этот, он уже будучи вампиром, подпитался энергией раздражения другого человека. И дальше можно жить теперь. До следующей гадости. Даже если нет причин для раздражения, для злобы, надо ее придумать. Все. То есть схема, так сказать, такого вампиризма довольно проста. Или, например, рассказывая о различных ужасах, о всяких страхах, иногда вполне реально, конечно, пережитых самим человеком. Такой человек пытается вызвать подобные чувства у своих слушателей, поразить их. Это тоже вампиризм. Слово «поражение» вполне соответствует тому, что энергетически происходит в существе человека. То есть человек поражен был тем, что ему рассказали. А поражен значит что? Он потерял энергию. И кто ее взял? А тот, который поразил его чем-то необычным. То есть идет поражение энергии, снижение ее количества и качества. Удивление, например, граничащее со страхом, это тоже так называемое поражение. Я там поразилась или он там поразил, поражен был тем, что я ему рассказал или показал и так далее. Так вот такое, так называемое, поражение приводит к выбросу энергии. И вот этим выбросом слушателя напитывается рассказчик ужасов. Совсем другое отношение к этому человек, который знаком с космическими законами, он осознает значение бережливого отношения психической энергии. И он не станет свои личные проблемы перекладывать на других даже близких ему людей. А ведь нередко мы, человек начинает жаловаться. Вот у него там такие болезни, вот у него там такие проблемы, вот он такой несчастный или несчастный. Зачем все это нужно? Это вампиризм. Это попытки вызвать другому тоже подобные переживания. Можно, конечно, другого попросить о помощи. Но рассказывать ему, то сказать, вот эти все, взваливать на другого человека свои проблемы, можем превратиться в такого вампира. Слова я, мне, мое, вот высшие силы нам советуют полностью исключать из нашего обихода. И тот, кто якает постоянно, и все только мне, все только для меня, спасибо мне такому хорошему, любимому, что я так вкусно поел. Но вот такие есть умники. Рассказывая о своих печалях и заботах, человек думает себя облегчить, отягощая других. Но, как говорят высшие силы, эти люди оба падают в яму. И тот, кто отягощает другого, отягощаемый. Обуздание своих остальных чувств, своих животных чувств, приносит сознание сдержанной силы. Психическую энергию экономит и не недумание о себе. А если многие только заняты думанием о себе, как бы что-нибудь приятненькое сделать для своей вот этой временной смертной личности. Вот свое малое животное «я» и вот это свое «моё», «мне» настолько незначительны в общей схеме вселенских вещей, что не стоит уделять этому времени. Ну, желудок требует пищи, скажем, а тело требует одежды. Ну, взял, удовлетворил эти законные требования. Но совсем нет надобности носиться со всем этим, со своими переживаниями, допускать эмоционально, лично, астрального порядка вот эти эмоции. Полезно при этом думать о том, что есть много явлений, а главное испытаний, много есть, которые следует переносить наедине. Не взваливай, не вываливай ни на кого это. По пути надо идти самому именно. Ценятся самоходы высшими силами. Притом ценятся такие, которые отдают больше, чем берут. То есть живут по закону духовной жизни. Отдай больше, возьми меньше. А те, которые живут по закону материальной жизни, возьми больше, отдай меньше. А то и вообще не отдай. Эти обрекают себя на космический мусор, на переработку. Поэтому крест свой собственный, который сам себе наработал или наработала, надо нести на собственных плечах. Не перекладывать его ни на кого. Ни на других людей, ни на близких, ни на Господа Бога. Сдержанность и замкнутость личных эмоций и переживаний, сдержанность, замкнутость, дают силу нам. То есть наша психическая энергия растет от этого. Иммунитет укрепляется. Дух закаляется в борьбе. К сожалению, многие ценности, известные с древности, забыты и утеряны обитателями нашей земли. Сейчас все должно это вновь открываться. Мало того открываться, надо все это углублять. Народная мудрость во все тысячелетия говорила, что молчание золота, Болтун был осмеян и осужден, как вы знаете. Высшие силы открывают нам невидимую сторону процесса речи и слов. Оказывается, каждое слово дает вспышки энергии, которая бежит по нервам, подобно энергетическому потоку. Весь организм не только говорящего, но и организм слушателей резонирует на слова. Каждое слово запечатлевается на ауре того, кто его произносит. Поэтому очень важно воспитывать в себе культуру речи, контроль над каждым словом. Молчание золота, хотя бы потому, что ценная психическая энергия не будет тратиться напрасно. Многие люди, к сожалению, болеют от того, что болтливостью растрачивает свою психическую энергию. Мы знаем, что даже звук произносимого Слово заставляет вибрировать нервную систему говорящего. А если этот звук дисгармоничен, думает одно, говорит другое, и разрывает свое существо. Сначала, конечно, на психическом уровне, рвет его, как говорится, на две части, а потом и на физическом. А потом удивляется, чуть я болею. В этом случае вибрацию ауры Торгается диссонанс, нарушающий ее колебания. Как осколки стекла по камню скребут слова по нервной системе человека, если человек говорит одно, делает другое. Думает одно, говорит другое. В слове кроется на самом деле больше того, чем принято думать. Человек действительно знающий, много знающий, знающий законы космоса, космической жизни, Многословным никогда не будет. Скоро приборы, да уже в наше время, приборы фотографируют материи тонкого мира. Ну вот вы слышали о кириллиановских приборах. Сейчас уже компьютеры подключаются к соответствующей аппаратуре. И можно иметь снимок собственные ауры. А в дальнейшем вообще не будет никаких удостоверений, никаких паспортов. А будет снимок ауры. Где все будет видно. Оказывается, серые тени вокруг болтуна и отсутствие света в ауре, вспышки черных огней, и дымных зигзагов будут наблюдаться в ауре служителя темных сил, а светлые токи, сияния, звезды, мысли, лучи, от ауры светлого духа. Каждое слово, обращенное к другому человеку, ставит в нас в определенную зависимость от Него. Особенно, если наш оппонент многоречив. То есть, когда он много говорит, то возникает у слушателя томление духа от ненужных и скучных словоизвержений. Ну, может быть, каждый ощущал, да, это? Вот как говорит и говорит, а мне сказать хотелось бы, не мне там вчиснуться. Крадущие чужое время и силы на болтовню называются пространственными вредителями. Пустые слова, подобно мусору, связанному нитями со своим создателем, витает вокруг такого человека, вокруг такого пустобреха. В такой мусорной атмосфере живет болтун. Он непрерывно прожигает свою ауру беспорядочными словами, движениями. А культура речи, она наоборот, предполагает четкость и краткость выражения своих мыслей. А это является показателем дисциплины мышления. Не может состояться у человека внутри ни психического, ни ментального равновесия. Не будет внутри спокойствия, не будет сдержанности, самобладания у человека, если он не обуздал свой собственный язык. Сколько сожалений будет у человека о том, что он сказал слова не к месту, скажем, Сколько ссор, разногласий, раздражения будет из-за не тех слов, ни сдержанных слов. Вот эту вот сферу огненной человеческой активности следует упорядочить путем понимания того, что человек ответственен за каждое слово перед собой и перед окружающим невидимым пространством. Слова можно уподобить документам, который неосмотрительно разбрасывается людьми повсюду. И вот каждый этот документ обязательно будет предъявлен тому, кто его выдал. Еще более тяжкие последствия, чем пустослов, пожинает лжец. Ведь лживые слова противоположны желаниям и мыслям лжеца. И вот тогда две огненные силы слов и мыслей, действующие в противоположных направлениях, разрушает своего хозяина. Так что правда – это не какая-то отвлеченная условность. Она есть осознание космических законов, основанное на непосредственном опыте. Молчание есть один из самых мощных накопителей психической энергии. Молчание способствует росту загрозительной сети и приводит в порядок состояние ауры. Но надо сказать, что молчание молчанию, молчанию – большая рознь. Мы знаем, что камень, там, скажем, пень, они тоже молчат, да? Но при этом они энергии не накапливают. Нам советуется исключать разные слова, пустые разговоры, а речь концентрировать так, чтобы говорилось совсем мало слов, и эти мало слов заменяли бы сотню слов. Такой контроль за собой – за свою речь. Будет напрягать энергию, накапливать психическую энергию, усиливать светоносность нашей ауры. А это все будет повышать наш иммунитет, защиту против разных болезней, разных нападений. Ну, на сегодня мы на с вами и закончим. Возмущение есть двух видов. Есть возмущение, вызванное недовольством нашей личности, то есть нашей животной личности. Вот наша временная животная личность, она у каждого. У нас их было много. И будет еще немало. А есть возмущение духа. То есть вот возмущение нашей личности это возмущение материи нашей, которую нам дали в распоряжение на время, в аренду дали нам эту личность. И возмущение духа. Это совершенно разные вещи, деметрально противоположные. Вот по поводу возмущения личности, как Христос сказал, когда вам Удар там какой-нибудь нанесут, а удар обычно наносят по личности ведь, да, вы подставьте второй. То есть вы теперь ударите со своей стороны свою личность за ее возмущение, за ее недовольство. Обычно нас же бьют по личности ведь, да? Так ведь, да? Если мы, допустим, что-то внушаем человеку положительное, да, внушаемое, и толкаем его на положительные действия, по идее, это нельзя, это же насилие, да, получается. Но мы же его, как говорится, толкаем в правильном направлении. Карма, естественно, нам за это дело. Но не наказание, она последует кармическое, а вознаграждение. Мы где-нибудь тоже будем пытаться там в ошибку впасть, а карма не даст. Почему? Потому что мы кого где-то кого-то вытащили из кто-то лесом его не пустили. А вот когда мы на зло будем толкать на какое-нибудь там словами, мыслями там, и прочее, вот тут уж цепи. Здесь уже будет возмездие за это. За подобное насилие.